и аля мухаммад на этом уроке мы с вами пройдем суру от такур от это страсть к приумножению страсть к приумножению приумножение богатством детей власть или еще всякими благами. Ат-Такасур. страсть к приумножению. Сура В ней 8 маятов. Номер суры 102. Номер суры 102. Ауду билляхи мин ас-шайтони р-раджим. Бисмиллахи р рахмани р-рахим. Аль-Хакмут-Такасур. Альхакум от такатуру, хакум от такур. Отвлекает вас страсть к приумножению, отвлекает вас от поклонения Всевышнему Аллаху, от того, ради чего мы были созданы, вас отвлекает страсть к приумножению, богатством, властью, детьми, имуществом. Отвлекает вас страсть к приумножению. Альхакумут так. Альха кум. Кум это вас. Кум это вас. Аттакеатр. Страсть к приумножению. До тех пор, пока хатта зуртум аль-макабир. Хатта зуртум аль макабир до тех пор, пока вы не посетите «Аль-Макабир». Зур-тум. Тум – это вы. Зур от слова зияра. Зияра – посещение. До тех пор, пока вы не посетите «Аль-Макабир». Макбара. Макбара. Кабр. Макабир. Могилы. Пока вы не посетите «Могилы». Хатта зур-туму «Аль-Макабир». Смотрите, страсть. Действительно, увлекает нас до тех пор, пока мы не вернемся в могилы. Вся наша жизнь – это страсть к приумножению до тех пор, пока мы не вернемся в могилы. аль, аль отвлекает вас отвлекает вас. «Кум» – это вас. «Аль-Ха-Кум». «Зуртум» Зур от слова «зьяра» – «посещение». «Зьяр» – «посещение». Пока вы не посетите «зуртум», то есть вы, пока вы не посетите хатта, до тех пор, пока вы хатта, до тех пор, до тех пор, пока макабир, от слова кабр, кабр, могилы, Макат. кладбище, могилы. Калла сауфата аламун сауфа Мы сказали, что сауфа это из признаков глагола будущего времени. Таалямун глагол. Перед ним приходит, если сауфа это означает на далекое будущее. Калля сауфа но нет, скоро, скоро вы узнаете. Калля, сауфа но нет, скоро вы узнаете. Сауфа та алямун. Аллах говорит. Поистине скоро вы узнаете. Сумма колла и еще раз говорит. Сумма и еще раз нет. Скоро вы узнаете. Колла иногда даже говорят, что как поистине. Как поистине. И еще раз нет. Сауфата мун Скоро вы узнаете. И еще раз нет. Колла. Аламуна Но нет. Если бы вы знали, Таалямуна это обладали знанием с убежденностью. Якын это убежденность. Аль-якын это убежденность. айль я якын это знание, убежденные знания, конкретные знания. аламуна но нет. Если бы вы обладали знанием с убежденностью, Аллах с говорит, КАЛЛА, Но нет. Если бы вы обладали знанием с убежденностью, эль <говорит> это знание с убежденностью. И вот здесь УЬМУЛЬЯКИН, <говорит> в этой суре встречается слово УЬМУЛЬЯКИН, <говорит> это знание с убежденностью. Когда человек убежден, кын у него. В сердце якин, конкретный якын, знание с убежденностью. А есть еще айнуль кын, еще встретится в этой суре айнуль якин. А это уже когда ты увидел что-то. Айн, уже айн это глаз. Айнуль кын. Вот эта убежденность уже очевидная, ты уже увидел. Например, Эльмуль якин Аллах спанталя когда говорит... Что вы увидите Джаганнам, когда он говорит, вы увидите рай, когда вы увидите uh, четыре реки. У нас Эльмул Якин, знание с убежденностью. То есть мы убеждены же Слова Всевышнего Аллаха, СубханаЛлах, нельзя отвергать. Мы должны верить на сто процентов. У нас знание на сто процентов. Значит, будет рай, будет ад, будут четыре реки, будет Каусар, будет Хаудун Набей, водоем посланника Аллаха, وسلم, и все то, что, о чем сообщил нам Аллах, это называется «Ильмуль-Якын» – знание с убежденностью. Но когда человек все это увидит воочию, вот это называется «Айн-Уль-Якын», то есть он увидел это «Айн» своими глазами, «Айн-Уль-Якын» убежденность очевидная, он увидел воочию, увидел «Хаудун-Набей», увидел нам, увидел, увидел «Джаннат», увидел «Реки», увидел «Прелести». Вот это называется айнульякин. Вот эти два слова. Вот эти два слова при, приходят в, в этой суре. Лятаравунна альджахим. И здесь Аллах Таля говорит: вы непременно увидите ад. Аль-Джахим это ад. Лятаравунна. Лятаравунна. Смотрите, лям впереди поставил. Непременно. Нун с таждидом. Усиление. Вы непременно увидите ад. Ля таравунна А ведь вы непременно увидите ад. Воочию. Ля таравунна ль Сумма. Ля Еще раз говорит Аллах. Потом, после этого, Лятаравуннаха, вы непременно увидите его. Га, это на ад возвращается. На джахим. Лятаравуннаха, опять нун с таждидом, усиление еще раз, лям усиливающий, потом нун с таждидом, усиливающий, говорит Аллах Супантах. После этого вы непременно увидите ад айнальякым, ваочию, ваочию убежденно, Ляйля хайллах, суммаля тарауннага, якин. После этого вы непременно увидите ад, убежденно, оказавшись в нем. О, те, которые оставили самое главное, оставили то, ради чего были сотворены, а это поклонение Всевышнему Аллаху оставили и занялись мирским, и увлекла вас мирская жизнь. И оставили вы намазы, оставили вы поклонение Всевышнему Аллаху оставили вы изучение религии Аллаха Тааля. И из-за этого вы оказались джаганнами, валь за свое неверие, вы непременно увидите ад убежденно, Айналь Якин, оказавшись в нем. латус аленна, яума ивин. Анин -на И потом вы непременно будете спрошены в тот день за все блага. За все блага. Анин на им. Все ниаматы, которые Аллах Спаналталя дал, за все ниаматы, мы будем спрошены непременно. Что мусульмане, что не мусульмане. Что верующие, что не верующие. Суммалатус алюнна. Я ума Ивин в тот день я ума ивин в тот день, судный день, на Наим за все ниаматы, за все милости, за все блага, Лятус Алюнна. Опять Аллах поставил лям впереди, указывающий на то, что оно непременно произойдет. Инун с таждидом, то, что конкретно это будет. Лятус алюнна. Непременно вы все будете спрошены в тот день за все блага или о всех благах, которыми Аллах Субанава Та'аля вас почтил. Потом в тот день вы будете спрошены о благах, о всех ниаматах. И смотрите. Лятаравунна. В этой суре Аллах показывает нам вот эти глаголы. И впереди каждого глагола ставит лям, усиливающий, и в конце таждит, нун с таждидом. Когда Аллах впереди ставит лям, и в конце тажди нун с таждидом, это означает, что вы непременно увидите лятаравунна. Вы непременно увидите. Также в другом аяте он говорит. Лятаравуннага, опять смотрите лям и нун стаждитам. Лятаравуннага, вы непременно увидите его. Ад, этот ад, лятаравуннага. Смотрите опять лятус аленна, опять лям и нун с таждитом. Лятус аленна, вы непременно от слова сааля спрашивать. Непременно вы будете спрошены, вы непременно будете спрошены туз алюналя таунналя лятус ту ана она им это блага она им блага отвлекает вас страсть к приумножению, отвлекает она вас пока вы не посетите могилы до тех пор пока вы не посетите могила пока вы не вернетесь не вернетесь в могилы. Но нет. Скоро вы узнаете. Скоро вы узнаете. Еще раз нет. Скоро вы узнаете. Но нет. Если бы вы обладали знанием с убежденностью, а ведь вы непременно увидите ад воочию, после этого вы непременно увидите ад убежденно оказавшись в нем, и потом, в тот день, вы будете спрошены о благах.